Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Я регулярно изучаю разные журналы, книги по кулинарии в поисках интересных рецептов. Некоторые из них, прямо скажем, ставят в тупик. Но, например, в испанских журналах очень часто встречаю явный подлог. Это когда готовое блюдо на фотографии в этом журнале не соответствует тому, что написано в рецепте. Ну, Например, в рецепте написано, сделайте маленькие корзиночки из песочного теста, заполните их начинкой в виде сливочного сыра, сбитого сахаром, сахаром свежей малиной и запекайте 20 минут там при 200 градусах в духовке а на фотографии в готовых корзиночках указаны э, целенькие свеженькие ягоды как будто только что с куста угу. покажите мне малину которая за 20 минут при 200 градусах в духовке останется целенькой и свеженькой или вот альбом нарком пищепрома издание 1938 года там к каждому рецепту художник нарисовал готовые изделия ну там колбасы всякие карака вот такая продукция вот я почти на 100% уверен, что художник-оформитель этого альбома в глаза готовой продукции не видел, а рисовал эти картинки в лучшем случае по рассказам тех, кто этот альбом составлял. А, ну не суть важна. Видел там, не видел, черт бы с ним. А некоторые рецепты очень интересны. И вот там я увидел рецепт ливерной колбасы с кроликом. Уже тогда удивился. Насколько мне известно, кроликов в промышленных масштабах в советское время, в Советском Союзе не выращивали. А тут целый любом пищепрома колбаса ливерная с кроликом, это сколько кроликов то надо было. Мне показалось интересным попробовать, я сразу же рванул в супермаркет, купил цельного кролика, купил свиную грудинку жирную, купил свиную печень. Вообще-то в рецепте была указана не свиная грудинка, а щековина, но ее в наличии не было, а грудинка жирная была. Не суть важна, приступим. Кролик надо разделать на средние куски. Голову отрежу, она не понадобится. А все остальное разрежу так, чтобы в кастрюлю влезла. И отправлю вариться без кипения на 2-3 часа. В результате нужно, чтобы мясо от костей просто само отваливалось. Эту кастрюлю уже тоже пора греть. Мне понадобится кипяток. Свиную печенку нарезаю пластинами. И отправлю промываться. Под холодной проточной водой. Пока этот процесс идет, займусь грудинкой. Для начала нужно шкурку ударить. Она не понадобится, из нее можно позже будет приготовить швартен блок, который я иногда использую для различных вареных колбас. Из сарделек, сосисок. Так, немножко сала отделю, от чекрыжу и на сковороду его пусть вытапливается. Оставшуюся грудинку нарежу небольшими кусочками. Все кипит отлично. Отправляем грудинку бланшироваться. 15-20 минут при температуре 97-100 градусов. Замечательно. Сейчас начищу и нарежу лук репчатый. Его требуется совсем немного. 20 граммов на 1 килограмм сырья. Жир вытопился. Можно обжаривать. Доводим до зарумянивания. Так, бланширование грудинки завершилось. Можно вынимать. А теперь при той же самой температуре, те же 15-20 минут бланширую печенку. А грудинку пока надо студить до 10-до 12 градусов. Метчонка тоже бланшировалась, ее тоже остужаем так же, как грудинку, до 10-12. И теперь ждем, когда кролик сварится. Он готов. Теперь остудить и снять все мясо с костей. Как видите, рецепт совсем несложный, но довольно сильно растянут во времени. Можно измельчать. А сначала сырье требуется пропустить через мясорубку с самый мелкой из имеющихся у вас решеток. У меня 2,5 мм. Вот так. А затем добавить соль, белый и душистый перец растереть в ступке тщательно, кваршу их, сюда же обжаренный лук и перемешать до однородности, ну, более-менее и пробить в кутере. В мой измельчитель влезает за раз не больше полукилограмма, ну влезает больше полукилограмма, но только полкилограмма можно за один раз нормально измельчить, поэтому я по частям. В альбоме Наркомпищи пищепрома про жидкость добавляемую ничего не сказано, но вот, например, в справочнике технолога колбасного производства в рецептах ливерных колбас присутствует бульон. Там в зависимости от рецепта от 10 до 20% к весу сырья. Так что я добавлю. Это бульон из-под кролика. Охладил его, конечно. Вот такая эмульсия получается. Ну и вот так частями все переработаю. Эмульсия готова, осталось только набить оболочку и сварить. Набивать буду при помощи вот этого китайского колбасного шприца с Алиэкспресса. Обзор на канале был, ссылка в описании. Колбасную оболочку, у меня натуральная свиная замочил в прохладной воде пару часов назад. Набивать надо без пузырей, но не очень плотно. Я эту плотность добью потом перевязкой. Хочу сказать, что этот рецепт уж как-то очень больно похож на рецепт испанской белой колбасы, бутифары. А с другой стороны, смотрите, этот альбом, альбом «Наркомбище Промо» был издан в 1938 году. Война в Испании длилась с 1936 по 1939, и в Испании было очень много советских добровольцев отправленных туда вполне возможно что и привезли этот рецепт именно оттуда когда там наш повоевали с испанцами плечом к плечу против франкистов вполне вероятно что этой колбаской им полюбилась и кое-кто мог привести рецептик Вот как-то так. Кстати, если вы каким-то образом связаны с колбасным делом, или, возможно, ваши родственники, поинтересуйтесь у них насчет э, ливерных колбас с крольчатиной. Насколько они вам знакомы, э, возможно, что и в Советском Союзе очень активно такие колбасы изготавливались, продавались, и только я про них ничего не знаю. Варку колбасы надо проводить при температуре 75-80 градусов в течение 30-40 минут. Так написано в этом альбоме. Причем в момент погружения колбасы в воду температура должна быть не ниже 95. Ну, значит, опускаем колбасу в кипяток, выдерживаем 5 минут, как указано в альбоме. После чего ждем минут 35-40. Как-то так. Естественно, следя за температурой когда колбаса сварится достаем и сразу же погружаем ее в холодную воду обязательно добавив льда это опять же требования в альбоме указаны Процесс охлаждения должен идти до полного застывания жира в колбасе после чего ее надо убрать в холодильник в том же альбоме указано что слабо набитые батоны можно еще и дополнительно перевязать для уплотнения в момент охлаждения встретимся с вами на пробе. Она еще тепленькая, до конца не остыла. Можно, наверное, выдавливать из этой оболочки ее, как паштет. Слушайте, ну это прям очень похоже по консистенции на испанскую Бутифару. На ливерную, ту, которую я помню из детства. Я в последний раз ливерную колбасу, ту, которую продавалась в магазинную, пробовал лет, наверное, 25 назад. Не похоже, потому что та была более такая пастообразная. Там, наверное, жира было больше, здесь, наверное, поменьше. Что касается вкуса. Ну, слушайте, это... Эта колбаса очень напоминает один из сортов испанской бутифары, Прям вот классная штука. Единственное, что вот тот сорт, который мне напоминает, я пробовал... Там еще кусочки сала были такие размазанные, но крупноватые. Мне это не очень нравится в колбасах такого типа. Или знаете, с чем можно еще сравнить? Это можно, наверное, сравнить с печеночным паштетом. Но здесь вкус печенки присутствует, но очень слабый. Здесь гораздо больше такой вот кроличьи, кроличьего мяса такого ощущается. Классная штука, слушайте, мне нравится. Надо готовить. Не знаю, это от Бутифары рецепт произошел, или он оригинальный, разработанный технологами нарком Пичепрома. Ну, прям классно. Мне нравится. Готовьте такую штуку. И можно, наверное, сюда не только белый перец положить, но и черного чуть побольше. Мне нравится, когда присутствует перец. Если прямо вот его слегка раздробить, чтобы остались хотя бы половинками такими перчинами, будет вообще здорово. Готовьте. Класс. На этом позвольте с вами попрощаться. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Да, и э, если будет спрашивать, почему не использовал сувид для приготовления, потому что сначала его нужно погружать в кипящую воду и только потом ввести уже при температуре 75-80. Мой сувид до температуры 95 в жизни никогда не разгонит емкость, потому что я готовлю в огромной емкости, в гастроемкости. А в кастрюлю вполне все поместилось. Все, всем пока.